Ребята, сегодня хочу показать вам ролик, может его еще не все видели, называется он так. Арест Дмитрия Васильева в Польше. Что не так с уголовным делом и при чем тут политика? А, и что-то там не на русском написано, давайте не будем в это углубляться. А, давайте сделаем разбор и в этом ролике говорится, помогите Дмитрию Васильеву честному, хорошему человеку, который борется там с несправедливостью, с произволом государственным. Помогите ему, ведь на его бирже ваши денежки и в ваших интересах, чтобы он быстрее вышел на свободу. Давайте смотреть, что нам расскажут в этом ролике. И возможно мы действительно сделаем очень большое и хорошее дело и поможем избежать ареста честного человека. 12 августа в аэропорту Варшавы задерживают Дмитрия Васильева, предпринимателя, белорусского оппозиционера. Польские власти считают, что в этом деле нет политического мотива, а Дмит Уже три месяца, на самом деле, Дмитрий Васильев находится под заключением. Почему-то вот Пока что ничего не продвигается, никуда его не экстрадируют, как заявлялось. А будем смотреть, что с этим делом, как оно будет дальше продвигаться. Польские власти считают, что нет политического мотива. Три обыкновенный экономический преступник. Так ли это на самом деле? Обо всем по порядку. Родился Дмитрий в городе Минске, тогда еще в Союзной Республике Беларуси. В середине 90-х семья переезжает в Санкт-Петербург, но связи с родной землей не теряет. В Минске остались бабушка, сестра отца и более дальние родственники. Они поддерживают связь, часто ездят друг к другу в гости. Разницу в уровне жизни и про изменения не в лучшую сторону в положении родственников Дмитрий знал не понаслышке. Сочувствие к ним и желание помочь родственникам а в их лице и белорусам с годами только увеличивалось. будучи молодым амбициозным бизнесменом и специалистом в области новых технологий он публично критиковал в социальных сетях и на популярных интернет порталах экономические и политические решения президента беларуси в 2017 году молодой не на ну за это смотрите просто что у меня в голове вообще со всеми этими ситуациями вот латушки, эти петушки, всякие влазят, да, они как бы борются за свободу Беларуси, за людей, которые находятся внутри страны и не уехали, как они, да. Не, ну это на самом деле мы видим, что с Навальным, да, происходит, он как бы вернулся обратно и ничего делать не может. А эти люди выехали за пределы страны и там они как бы давление на режим какое-то и делают, да. Но знаете, в чем вообще загвоздка вся получается? То, что эти люди они делают это все не потому, что они хотят большинство этих людей. Возможно, кто-то изначально и делает это в интересах общества, да, чтобы помочь всем остальным. Но политика это настолько мерзкая, грязная вообще в этом копаться во всем, да, что или рано или поздно, они станут гандонами, как и все остальные, или они просто абстрагируются от этой политики и не будут в ней находиться. А те люди, которые продвигают там а, сейчас свою позицию, вот что все несправедливо, это все надо менять, зачастую эти люди, они просто а, метят в какое-нибудь кресло, а, занять какую-нибудь должность, чтобы там, а, может быть, думают, чуть меньше буду вырывать людям лучше жить будет, а в любом случае, еще раз повторюсь, политика это а, грязная вещь, в которой честный человек а, просто находиться не будет, он просто не сможет в этой системе существовать, а даже если и сможет, то это не продолжительный период времени, ну вот на мой взгляд, и рано или поздно он а, все равно оттуда уйдет, потому что ну не получится так, не получится быть сильным политиком, быть и честным человеком, тебя сожрут, переварят и через одно место потом пропустят. Поэтому мне кажется, вот мне кажется, это мое субъективное мнение, что Васильев как раз-таки такой человек, который под предлогом хорошего дела просто хочет занять определенную нишу, определенную должность, возможно, получить, чтобы с этим понтом больше заработать, даже, может, не обманывать никого, просто больше зарабатывать. Вот его единственный интерес. Дмитрий Васильев знакомится с российским олигархом Константином Малафеевым. Тот показался ему... И почему-то нам рассказывают историю сразу про Минск, вот закидывают эту улочку, да, про протесты, еще про что-то, а потом переходят только а, к бирже ВЭКС. Хотя, когда Васильев вел дела по Вексу а на моей памяти не было такого, чтобы он там был жестким оппозиционером, и критиковал белорусскую власть. То есть нам историю рассказывают с конца, а потом начинают переходить к началу. Может быть, это ход такой режиссерский? Есть тут режиссеры указаны? Вроде нет, не указаны режиссеры этого видеоклипа. Но мне кажется, если вы честно хотите это все делать, то расскажите изначально. Что да как произошло, как его арестовали, кто арестовал, под каким предлогом, а потом что этому могло а, содействовать, до да, его аресту, а не то, что вот он был оппозиционером, потом он с кем-то познакомился, ну и сейчас мы послушаем. Хорошим инвесторам придерживается традиционных ценностей, Каких традиционных ценностей? Но при этом открыт всему новому и технологичному. Допуская Малафеева к делам биржи ВЭКС, Дмитрий не подозревает о его связях с ФСБ. Позднее он узнает, что новоиспеченный инвестор – русский националист, ратующий за возвращение к Российской империи, который причастен к войне на Донбассе. Как бывший идеолог криптовалюты призм Муратов, да, он, наверное, тоже причастен каким-то таким действиям, к восстановлению русской империи также, да. На этом неприятные сюрпризы не заканчиваются. После ряда конфликтов между Васильевым и Малафеевым становится ясно. На ключевых постах в компании сидят лояльные к российскому олигарху люди. Дмитрий пытается вернуть контроль, но помогавший ему юрист Тимофей Мусатов и один из ключевых инвесторов, в частном порядке судившийся с Малафеевым, умирают при невыясненных обстоятельствах. Васильев в срочном порядке и видеоряд с протестов в Беларуси. Хотя, ну, ну, не было еще этого. Вот мы видим на плакатах 9 0 8 августа, 9 августа 2020 года. А я не понимаю, что тут написано, да, но, скорее всего, эти вещи были или совсем перед выборами, или сразу после выборов. Рассказывают нам историю там 18-го или какого, или 19-го, даже пускай года. Ну, вот при чем тут этот весь видеоряд? Вынужденно переезжает в Испанию. Благодаря его знаниям и опыту Киберпол даже ликвидирует международную группировку, много лет досаждавшую европейским финансовым учреждениям. В очередной раз нарисованные результаты президентских выборов в Беларуси и жестоко подавленные волнения подталкивают Дмитрия к созданию своего YouTube-канала, где он публикует разработанную систему борьбы с диктатурой. Предполагалось, что выведение 7-10% ВВП в серую зону подорвут экономические возможности Лукашенко, что не по... Ну вот тут мы видим, да, продвигаемся, Васильев создает канал, кстати, этот канал, белорусский дневник, наверное, или личный канал Дмитрия Васильева, который на самом деле не такой-то и популярный. Ну вот, если мы так посмотрим, вот белорусский дневник, канал, на котором это видео, 23 тысячи просмотров, всего 23 тысячи просмотров, создан он 25 января 2000. 2021 -го года. Если мы перейдем на официальный канал Дмитрия Васильева, давайте я сейчас это сделаю. Вот, нашел я его канал Дмитрий призмбит. 122 тысячи просмотров, 15 декабря 2019 года создан этот канал. Это тоже не так много, потому что на, мо на моем канале там видео, наверное, побольше, но уже за полляма просмотров перевалило, и все вроде бы пока что нормально. Да? Надеяться на лучшее, конечно, как всегда надо, но готовиться к худшему, это тоже я все понимаю, но я не скажу, что Васильев с моей стороны, по моему субъективному мнению, это значимая фигура, а в политике белорусской не скажу то, что за ним там охоту какую-нибудь могли устроить или еще что-то, потому что потому что а зачем, а зачем такие сложности, зачем в это дело включать Казахстан или еще что-то, если он не того полета птицы? Но это просто это просто очень смешно, и на мой взгляд. На мой взгляд. Вот это все давит, то, что он оппозиционер, то, что он боролся за хорошую жизнь Беларуси. Это всего лишь предлог, чтобы призмбит еще сколько-нибудь пожил и как-нибудь еще оградить людей от вывода денег, чтобы они там не говорили в интернете, что все, биржа соскамилась. Не знаю, зачем они это делают, потому что в любом случае, по моему мнению, даже если биржа в дальнейшем заработает, то... Большая часть пользователей выведут оттуда все свои средства и больше никогда на нее не вернутся, потому что мы уже видим, что несколько месяцев биржа не работает, она в нерабочем состоянии, и такая ситуация, конечно... Мало кого устроит, поэтому не знаю, зачем тянуть кота за яйца, уже сказали, скам и все. Возможно, Васильев просто еще раз в своих интересах использует аудиторию биржи, как Мавроди это в свое время делал, чтобы с помощью людей, которые от него зависят, да, они у него оставили свои деньги, и пока что Васильев в тюрьме, они их не могут вывести. И он в своих целях вот этих зависимых людей, возможно, использует для себя, чтобы как-то вылезти из этой ситуации, когда его действительно могут посадить по уголовному делу. Я не судья. Я не могу утверждать, что он находится под заключением законно, незаконно, справедливо, несправедливо. Я даже не видел дела, которое ему шьют вот эти опросы. Я вообще никак не знаком с делом, ни одной бумаги по этому поводу не видел, поэтому что-то утверждать, на что-то намекать я уж точно не могу. Но думаю, что если бы были явные свидетельства, доказательства тому, что Васильев невиновен, то даже в Варшаве, которую сейчас обвиняют в каких-то карманных судах, я думаю, что даже там бы его отпустили, его бы отпустили, если бы на то были причины. Насколько мы видим, ситуация, как она развивается сейчас, возможно, таких причин просто не существует. А нам вот этим видеороликом давит, давит, что это все, что это все система, хочет жрать каждого, кто против нее. Хотя, если мы посмотрим, откуда это дело начинается, то в то время Васильев даже ничего не высказывал. По поводу белорусской повестки. Ну, насколько я знаю, возможно, что и говорил, скиньте пруфы в комментарии: вот за 18-й год, за 2019 год, хотя в 2019-м он возможно уже и начинал что-то высказывать. Но вот за восемнадцатый, когда вот с Вэксом дела происходили, я думаю, что вряд ли. Позволит ему оставаться у власти. Часть заработанных средств Дмитрий передает на поддержку белорусских оппозиционных проектов. В частности, платформы голос, акций предвыборных штабов в диаспорах и в Минске. Хоть Дмитрий не за. Не исключаю, не исключаю даже, что и такое было, но пруфов нету. Без пруфов, как-то. Не то, что слабо в это верится. Мы не можем с точностью в 100% утверждать, что такое было. И утверждать, что такого не было. Мы тоже не можем. Это я просто замечу такой момент. И да, возможно, такое было. И даже по моим, по слухам, которые до меня доходят, Васильев там пытался включиться в белорусскую диаспору, предлагал деньги, но еще раз повторяю, возможно, я опять ничего не утверждаю, возможно, это все делалось для того, чтобы войти в доверие к людям, а потом пропихивать им свои идеи, с помощью которых Васильев смог бы так неплохо заработать, потому что в одном из прошлых дайджестов по призм я говорил, что Васильев придумал какой-то токен, какой-то токен на блокчейне эфира и назвал его аббревиатурой белорусского рубля BIN, назвал его и говорит вот я напечатал токенов Давайте мы теперь все будем пользоваться ими. Мы их вам по 5 там, рублей этих по 2 доллара раздадим, а потом будем продавать. И это все пойдет на общее дело, чтобы освободить нашу Беларусь. Опять-таки ж я тут увидел заинтересованную сторону. Я увидел, что этот токен потом в любой момент Василивам может допечататься. То есть он хочет победить систему, создав точно такую систему. Только он говорит, нет, Лукашенко управляет бабками этого позволять нельзя, давайте я буду управлять бабками, я Дмитрий Васильев, хрен кто пойми откуда-то свалившийся, который до этого на бирже ВЭК скинул кучу людей, давайте теперь эмиссию белорусских денег, которыми вы все будете пользоваться, нарушая законодательство страны, в которой вы находитесь, тем самым я подставлю еще вас, каждого под угрозу, давайте этим всем будете пользоваться вы, а я этим буду распоряжаться, и просто поверьте мне, что я честный человек, и я больше не допечатаю. С моей стороны это выглядело так, и в то время мое отношение к Васильеву, оно в корне поменялось, потому что насчет биржи VEX я к нему вообще никаких претензий не имею, потому что я об этом уже узнал а, потом, когда это все произошло, через несколько лет, мне там говорили, ну, я как бы этот факт опускал, лояльно к нему относился, потому что, а его знает, копаться в этом всем, как бы не было это в моей повестке интересов, и поэтому я смотрю, ну, сейчас вот он ничего плохого не делает, да, и можно как бы на каком-то расстоянии с Васильевым общаться, особенно если есть общие темы, на когда он начал влазить в эту тему, тему Беларуси, и начал проталкивать идеи, которые, но они просто они просто какие-то сверхдебильные. Потому что есть уже криптовалюты, децентрализованные криптовалюты, отчасти хотя бы. Даже возьмем ту же монету призм, она децентрализованная, никто пока что не доказал обратного. И вот почему бы ее не взять, да, и не пользоваться? Вот почему бы не взять уже готовый инструмент, которым можно пользоваться, с помощью которого можно решить некие проблемы, жителей беларуси, людей, которые населяют эту территорию. Нет, надо брать какой-то токен, выпускать, уже начинать его продавать, а потом, когда ему указываешь на какой-то бред в этой идее, он говорит, дак нет, это еще, это не, это только обдумка проекта, это еще не финальная стадия, мы вообще даже не начали никаких разработок, но уже они продают эти токены, пытаются продавать. Вот, на мой взгляд, это обман, это опять-таки опять наживо на обычных людях, которые хотят помочь и себе, и своему ближнему. А Васильев просто, вот на мой взгляд, хотел нажиться на этих людях, чтобы еще раз заработать и всех окончательно кинуть, потом сказать, ну вы сами виноваты, там историю уже кучу можно придумать. В чем обвинить людей, почему это все разрушилось, почему эта пирамида легла. А и бы это все было в любом случае. И проценты какие-то он огромные хотел давать, хотя на эту тему мы с ним тоже разговаривали. Ну, короче, не будем в это уже углубляться. Давайте смотреть видеоролик. Крыто. КГБ уже ставит его персону на карандаш. Еще в 2017 году... А, вот, в 2017 ВЭКС была... Васильев путешествует по всему миру в качестве эксперта по технологии блокчейн и криптовалютам. В ноябре... Самый прикол в том, что Васильев, он не эксперт в технологии блокчейн и криптовалютах. Он сам даже заявлял, что там числит только не призм, он знает и все. Конечно, с другими монетами тоже знаком, но я думаю, что вряд ли на каких-нибудь действительно качественных конференциях Васильева кто-нибудь всерьез воспринимал в качестве эксперта в области блокчейна и уж тем более криптовалют. Того же приглашают... Возможно, про биржу он там что-то может рассказать, но биржа это просто торговая площадка по криптовалюте, но ну плюс-минус. Но все равно знания а, по исходным кодам, там, по вот этой всей тематике, мне кажется, у Васильева, они такие поверхностные. Возможно, больше, чем у меня, я не спорю. Но я-то тоже далеко не эксперт. Удневную конференцию по криптовалютам в роскошный отель в городе Алмааты, Казахстан. Его лекция имеет такой успех, что организаторы сразу же зовут его на следующее мероприятие в сентябре 2018 года. Прилететь. Кто, кто знает про эту конференцию, Там можете написать в комментариях, что это вообще была за конференция, может это какой-нибудь блокчейн лайф был, где даже Рой Клуб выступал, где просто можно оплатить вход, прорекламировать свою пирамиду и просто оттуда уйти, ну и понятное дело, что его еще раз пригласят как на блокчейн лайф, лишь бы бабки вкинули и все, а что ты там будешь говорить, кому говорить, это уже без разницы. На эту конференцию Васильев не сможет по личным причинам, что не помешает казахским спецслужбам обвинить его в хищении путем обмана. Дело строится на том, что 6 сентября 2018 года Дмитрий принял деньги от некоей Ахмат Калиевой в размере 20 тысяч долларов США, которые якобы ей не вернул. Кто она, откуда деньги и по какой причине она отдала их незнакомцу, без расписки непонятно. Но и такие показания без каких-либо других доказательств оказываются достаточными, чтобы суд Алматы выдал международный ордер на арест Дмитрия Васильева. Не, ну если так действительно, и Васильева даже не было в Алматы, а, а кто-то там на него написал заявление, что он взял деньги, то это на самом деле беспредел, и такого быть не должно по справедливости. Но мы же опять-таки не видим, что написано в деле. Может, она их передала Васильеву, Путем депозита на биржу VEX, а потом ей заблокировал кабинет, как это было на бирже Prismbit, не у одного пользователя, а у многих пользователей, можно даже так утверждать. Это тоже под, э, подходит под хищение. Если Васильев руководит какой-то площадкой, человек на нее заводит деньги, а потом не имеет доступа к ним, то это тоже хищение, И тогда на Васильева можно написать заявление. Мы опять-таки не можем тут на эту тему даже порассуждать, потому что мы не видим, что написано в деле и опубликовал красную метку Интерпола. Сам Дмитрий узнает об этом, когда в июле 2019 года на территории Италии его арестовывают. Три недели он находится под арестом, пока итальянский суд не отпускает его, отказав Казахстану в экстрадиции. Причиной становится слишком мягкое наказание. Шесть месяцев лишения свободы, которая по договору между двумя странами не может быть причиной передачи. К тому же Штампы в паспорте Васильева прямо говорят о том, что в момент совершения преступления хм, в момент совершения преступления его попросту не было в Казахстане. Так а что не дает властям Италии передать? Прямые доказательства тому, что он не виновен, потому что его не было в Казахстане? Или слишком маленький срок? Если бы срок был год там, или пять лет, его передали, даже несмотря на то, что а, его не было в Казахстане. Что за бред, блядь? Ну, вот кто это штампует кто это пишет, и я даже не могу а, на 100% быть уверенным, что это правда, что они говорят, что причина экстрадиции была на самом деле вот такой, потому что срок был маленький. Я где-то в чатах видел, что люди писали, что Интер, по Интерполу его не передали в Казахстан, потому что а, Казахстан что-то там а, неправильно, какие-то бумаги переслал то есть да вот в бюрократии как раз таки это дело было возможно это как раз таки с вот этим шестимесячным сроком связано возможно еще с чем-то другим вот бумаги вот сюда скриншотами можно было вывести видеоролик чтобы мы понимали что это действительно правда и то что вот этому диктору который это озвучивает все за кадром можно верить мы, вот я не могу этому верить, потому что я не вижу пруфов. И что значит первая причина, почему не передали? Потому что 6 месяцев это слишком маленький срок, мы не будем его передавать. А вторая уже причина такая, засуетилась в конце, это то, что его даже не было в Казахстане, он не может быть виновен. Может это первоочередная причина должна быть? Вам не кажется? Тем временем следователь что дело на ходу, учитывая все свои старые оплошности, допуская при этом новые. Так, например, дата совершения преступления из 6 сентября 2018. Вот нам показывают какие-то бумаги просто с фотостока какую-то картинку. Вы, блядь, прикрепите настоящее дело. Настоящие фотки, скрины сделай, я думаю, у потерпевшей стороны, обвиняемой стороны, они должны быть, копия какая-нибудь хотя бы. И мы бы действительно поняли, что Васильев крутой чувак, против которого фабрикуют дело, это на самом деле подняло резонанс, потому что это доказательство, доказательство его невиновности. Но поскольку это все так, вилами по воде, без каких-либо пруфов, почему я должен в это верить? Превратилась в 12 ноября 2017 года, потерпевшая Г. Ахмад Калиева вдруг стала Русланом Калиевым. Вот мы видим фамилия имя, отчество. А, Калиев Руслан Бауржанович. Но мы опять-таки тут не видим. Видим, что нифига, да, вот давайте перемотаем, а, превратилась в 12 ноября 2017 года. А что мы тут видим? 14 сентября 2018 года. Допрос потерпевшего. То есть, даже в этом видеоролике уже э, есть какие-то несовпадения. Алматы, капитан полиции, соблюдением требований, э, фамилия, имя, отчество. Мы не понимаем, что это дело По какому поводу вообще это дело Может, это просто какая-то бумажка, не знаю, на улице в подъезде кто-то нашел и говорит: давайте, пойдет. Любое дело с Алматы, да? Эту рокировку объясняют очевидной канцелярской ошибкой. Почему мы дальше не видим, вот что вот тут написано? Такая ошибка оказывается во всех документах по делу, даже в решениях суда, где допрашивали потерпевшую. Кроме того, во избежание повторения итальянского промаха со слишком мягким наказанием. Тут мы видим 3 октября 2018 года. Допрос был, кстати, 11 минут. Имя отчество Кан Денис Олегович. Тоже непонятно, кто это, что это. Кто, это же даже не предыдущий, это Кан Денис Олегович какой-то. То есть это уже получается, как это называется, групповой иск. Возможно, там и тоже Алматы, да, уже, уже третье имя вы нам хотите сказать? Или это просто была первая девушка потерпевшая, потом второй, вот этот, которого нам показали. А это может уже третий, может на это все... Уклон идет. То, что не один потерпевший. как минимум трое. Правоохранительные органы Казахстана находят еще двух жертв увеличивающих... Вот, вот, про это я и говорю. Находят. А может они действительно были? Откуда мы знаем? Общую сумму ущерба до 40 тысяч долларов США, что позволяет подвести Васильева под более тяжкую... Судя по... Постам каким-то, да, комментариям в интернете, на бирже VEX люди намного больше денег потеряли, чем 40 тысяч долларов. Там этих потерпевших должно быть намного больше, и сумма ущерба должна быть тоже намного больше. Возможно, в самом Казахстане их и не так много, этого я знать не могу, но судя по обсуждениям в интернете, там большие деньги. Статью. Ничего не подозревающий Васильев после приговора итальянского суда свободно путешествует по Европе и еще... Вот, люди потеряли бабки, биржа закрылась там, кинула, кому-то что-то выплатили, как говорил Васильев, кому-то не выплатили, но все равно по его вине, да, эта биржа закрылась, то есть... Он лицо, которое несет за это ответственность. И в то время, когда люди потеряли деньги, он свободно путешествует, видите ли, у нас по Европе, занимается там какими-то своими делами и еще чем-то. Два года беспрепятственно продолжает свою предпринимательскую и оппозиционную... Какая-то фиговая у него предпринимательская деятельность, если он людям не может выплатить их убытки. На его бирже, которую они понесли, и оппозиционную деятельность. Покажите мне хоть один видеоролик оппозиционного Васильева, чтобы я поменял свое мнение о нем, когда он вот как-то критиковал белорусскую систему до вот этих выборов, которые были последними, и то, что перед ними начиналось. Вот до этого момента покажите, как он яростно боролся за права белорусов и еще там что-то, кроме как шуточек каких-нибудь, возможно, да, чтобы он серьезно а, какие-то вел дискуссии на этот счет, какие-то предполагал решения проблемы, как исправить ситуацию внутри страны, покажите деятельность И даже возвращается в Санкт-Петербург. Там Дмитрий знакомится с белорусским землячеством, проявляет инициативу и предлагает создать белорусский дом одновременно с новым youtube каналом От идеи до реализации прошло две недели. Дмитрий помогает с поиском помещения и уже в январе 2021 года белорусский дом в самом центре Петербурга открывает свои двери для всех желающих. Появляется YouTube-канал «Белорусский дневник», где еженедельно выходят ролики в поддержку белорусов на родине, освещаются новые... Это действительно это классная штука, это классное дело, то, что оно делалось вообще, за это респект, уважение. Но опять-таки, если за этим стоит какой-нибудь умысел нажиться на людях, а если еще и незаконно, как нибудь нечестным путем, то нахрен она такое надо. Кстати, вот тут вот этот человек, я его знаю, он со мной в одном дворе жил. И Васильев, он поступил как... Давайте я вам сейчас расскажу историю, потому что я в этой истории оказался крайним. Да? Васильев не после очередного какого-то протеста в Петербурге а, скидывает ролик. И он там стоит вот как раз-таки с этим чуваком. Я говорю, о, а Васильев рассказывает, вот мы с ребятами собрались. Ну типа вот, все там знакомы, вот белорусское землячество. Я говорю, о, там, типа, стоит чувак рядом, я его знаю. О, а кто это? А можешь что-нибудь про него рассказать? Я говорю, ну, бля, если я тебе сказал, что это чувак с моего двора, да, что я его знаю, ну, я тебе могу максимум сказать, что а, с какого я города там, да, и как у него кликуха была. Васильев еще пытался какую-то инфу у меня а, вытянуть, да, но а кто я такой, чтобы про человека без его ведома? Что-то дам рассказывать про него. А Васильев просто сказал, я хочу над ним прикольнуться. После чего ко мне от этого чувака прилетает такая тема. Да ты что там, охуел? Что ты меня сдаешь каким-то чмошником Васильевым? Ты что, хочешь, чтобы к тебе ОМОН домой в Минске ворвался? Я ему говорю, ты что, что вообще случилось? И кого ходит и так, извиняюсь, мат выебываешься? Что вообще произошло? Чего ты сливаешь мои данные этому пидорасу Васильеву? Он мне так и говорит, ну, примерно таким текстом. Я говорю, во-первых, я ничего не сливал, а, кроме как назвал твою кличку. А во-вторых, а что такое? Васильев что, плохой человек, говорю. И мне вот этот вот человек говорит, он моих друзей по землячеству кинул на большие деньги. Это цитата. После чего я ему говорю, да давай, может, это, как-нибудь ты мне расскажешь, где и в чем он их кинул, а я об этом людям расскажу, потому что мы с Васильевым, оказывается, в одном сообществе находимся. На что вот этот человек, он как бы не стал давать ход этому делу. Кстати, мне непонятно почему. А потом, а потом я вижу на вот этом канале «Белорусский дневник», новости Как раз таки вот с вот этим человеком. Я думаю, что я могу назвать его Артуром, опять-таки солью его данные, хотя на этом даже канале он подписан, его имя и фамилия. Поэтому мне тоже непонятно, что за дела вообще происходит. И вот эта вот вся ситуация с этими всеми оппозиционерами, с большинством их, которые там свои какие-то идеи продвигают, интересы гонят. У меня все больше и больше ко мне подходят мысли, что эти люди действуют исключительно в своих интересах, прикрываясь хорошим делом. Ну вот почему-то вот так вот. Пости, события и выражается поддержкой и солидарность политическим заключенным в Беларуси, друзьям и коллегам Дмитрий не рассказывал о поступающих. О да. Вот не могу. Мне кажется, я бы даже рассказал. Вот я бы оппозиционер, который борется за людей, которые находятся на его родине. Какую-то там повестку несу, в виду, да. И тут ко мне поступают угрозы и предупреждения. И чтобы я об этом не рассказал, ну, я бы как минимум эти угрозы опубликовал. Чтобы было понятно, если со мной вдруг что встанет, да, что откуда ноги растут, чтобы как-нибудь себя может защитить, еще что-нибудь. То есть такие вещи нельзя скрывать. А тут вот как-то не рассказывал. Ему угрозах и предупреждениях. Однако сигналы этому были. Летом этого года провластный белорусский телеграм-канал, тесно связанный с силовиками из ГУБОП, выкладывает видео с конференции со Светланой Тихановской, на которой присутствует и Дмитрий Васильев. Текст на видео. Ну, во-первых, присутствует Дмитрий Васильев. Мы видим, что тут картинка присутствует, хотя у многих других вот видео есть, да, Байпол, Тихановская там. У них у всех есть видео, их видно лица. У Васильева мало того, что микрофон тут отключен, мы видим, так и лица не видно. Я мог зайти на эту конференцию, подписаться Дмитрий Васильев. И это бы что значило? Что это он зашел? Хотя я не знаю, что это за конференция была, говорил ли он там вообще, было ли его лицо видно. Возможно, туда мог попасть любой желающий. И что это значит? Это ничего не значит. Он намекает, что все участники давно в списках и руки белорусских силовиков дотянутся до каждого, понимая, что Россия больше... Я бы зашел сейчас на канал Губопика в Телеграме и нашел этот видеоролик даже. Но дофига чести будет. Это рак мозга можно получить, если на этом канале хоть какую-нибудь информацию читать. небезопасное место Дмитрий решает перевести семью и бизнес в Польшу, где уже живут многие белорусские оппозиционеры. В консульстве Васильева заверяют, что он будет находиться в полной безопасности. Но уже 12 августа с рейса Санкт-Петербург-Варшава его задерживают прямо в аэропорту, предъявив ту самую красную метку Интерпола, выданную Алматинским судом. Сейчас Дмитрий находится под арестом, пока Варшавский окружной суд не решит вопрос о его... Так можно что узнать, когда эта метка была выдана. Может, она еще тогда, в 18 году, когда это была выдана. Где информация вообще по этому поводу? Почему мы должны верить какой-то желтой прессе, где никаких вообще ноль доказательств? Просто что-то говорится. Я с таким успехом могу рассказывать, что я сын Абрамовича. И вот тоже накидывать всякие вот свои... Домыслы, да, и выдавать их за стопроцентное утверждение, и это получится точно такой видеоролик. Я могу сказать, что моя жена Анжелина Джали, и такой же видеоролик записать, где не будет ни одного доказательства, но я буду это утверждать. Это будет точь-в-точь -точь такой же видеоролик передаче властям казахстана и сам Васильев и белорусские оппозиционеры в Варшаве убеждены что это дело было подготовлено по заказу белорусского КГБ я еще что вспомнил еще что я вспомнил что один мне человек сказал что Васильев сотрудничает с ФСБ это вот с белорусского дома как раз таки человек один мне вот это вот сказал говорил Поэтому они его все там считают за крысу, и никто там с ним не хотел общаться. А он еще плакался по этому поводу. И мне скрины их переписок скидывал, где его с ним никто не хочет дружить. Вот такой вот Васильев. Республика Польша не выдает Беларуси людей, преследуемых за ненасильственные политические преступления. Поэтому необходимо было предъявить... Просто если эта красная метка по Интерполу была выдана раньше, чем начались протесты в Беларуси, до конференции вообще вот этой вот с Тихановской, где его первый раз увидели, то весь вот этот видеоролик просто идет нафиг. Потому что это вымысел и бред получается. И ведь ему обвинение. Представляете, какая вот большая фигура Дмитрий Васильев, что Беларусь, Через Казахстан, а Казахстан через Варшаву вот такими вот маневрами пытаются сюда его привести в Беларусь. Какой же он там вред им нанес или хочет нанести? Преступлений, совершенным в другой стране, чтобы не вызвать подозрений в Да, у нас все работает, Интерпол это несовершенная система. Если у нас из Варшавы кого-нибудь хотят вытянуть, белорусские силовики, они, конечно, не приписывают ему политических мотивов. Они ему приписывают что-нибудь вандализм, еще что-нибудь. Вот такими вот путями, чтобы у Интерпола вообще не возникало никаких сомнений. Ну, на самом деле есть обходные пути, и они работают до сих пор. Разыграть карту экономического преступника куда легче. Ведь это и не привлечет внимания общественности, и быстрее. Вот Васильев переехал в Варшаву, потому что считал, наверное, что там правительство честное, другое, что там честные суды, наверное, да. Поэтому же он туда перебрался. Он бы в любую другую страну Евросоюза мог бы перебраться. Но почему-то он это сделал, перебрался в Варшаву. Так давайте мы посмотрим, какое решение суд вынесет. Если у Васильева действительно есть доказательства, что это политические мотивы, то что он не виновен по экономическому преступлению, то и бояться нечего. Я просто не понимаю, почему его там так долго держат, и не понимаю, почему когда биржа Бит закрылась, выводы с нее закрылись, то вводы на нее оставались. То есть биржа принимала деньги, зная то, что вывести она их не сможет. И почему на кошельках биржи происходили какие-то переводы да, именно по криптовалюте призм. Почему на бирже якобы вывода нет, но движение из кошельков биржи происходит, и непонятно, куда эти монеты перетекают, может они кому-нибудь продаются, а почему-то людям их вывести не давали, странные вещи какие-то. Дмитрия через Казахстан в Беларусь. Его задержание единственная зацепка дотянуться до оппозиционера. Иначе зачем прямо на наших глазах казахи жонглируют показаниями в уголовном деле? Где тут жонглирование? Есть Калиев, Руслан Бауржанович, есть Кандини Салегович. Тут вообще непонятно, что написано. Так это разные люди, разные потерпевшие. Почему я должен сомневаться в том, что они есть? Докажите мне обратное. Вот тут показано, что эти люди есть, существуют. Меняют потерпевших и суммы ущерба. Меняют, а изначально как бы представить, что Дмитрий в 2017 году, находясь на высокооплачиваемой должности, не смог бы покрыть сумму в 20 тысяч долларов. Так в 40 уже, в каких 20? И решить вопрос с якобы пострадавшей стороной. Есть опасения, что в... Выписка по налоговым отчислениям по доходу Васильева есть на 17 год? Сколько он налогов и куда заплатил? Были ли у него такие заработки вообще? 20 тысяч долларов хотя бы в год? В Казахстане у Дмитрия нет шансов на справедливый суд. Так в Варшаве есть шансы на справедливый суд? Если есть, то давайте ждать, пока справедливый суд сработает. Либо сразу же передадут белорусским карателям, либо попытками заставят сознаться в чем-то более серьезном, чем хищение. Что из этого хуже, непонятно. Ведь по данным Amnesty International, пытки в Казахстане это обыденность. А в Беларуси, наверное, нет. Наверное. У нас вообще тут люди сидят, как в Швейцарии. Не убивают никого в тюрьмах. Ну ладно, убивают у нас редко, только ярых оппозиционеров. Кстати, Василию, наверное, надо бояться. Но с синяками, с дубинками в заднице никто не бывает. ...широкого распространения коррупции и полной безнаказанности служб безопасности. А у нас ментов вообще наказывают. Вот... Сколько у нас случаев, вот сколько людей там убивали, да, на, на митингах этих, трупы реально, ну вот, людей просто застреливали, да, убивали. Столько ментов, не представляете, сидят. Не, не будем знать их скоро, где брать вообще в органы людей. Изменить ситуацию и спасти свободу, а возможно и жизнь. Дмитрия Васильева можно путем огласки и общественного резонанса. Важно понять, что экономический окрас дела – это всего лишь прикрытие. А мне кажется, а мне кажется, что наоборот, что вы прикрываете политикой экономический окрас дела. Предоставьте пруф, скиньте мне их в личку, если вы не хотите публичные огласки, да? И да, давайте давайте тогда этому делу резонанс. Но ну, а пока что мне кажется, что вы прикрываетесь политикой для того, чтобы скрыть экономические преступления. Понимаете, в чем дело? Это для политического. Белорусское оппозиционное сообщество в Варшаве шокировано этим делом и надеется... Почему вы не, не поставили сюда э, белорусского оппозиционного сообщества в Варшаве комментарии какие нибудь людей, чтобы они высказались на камеру, свою точку зрения по этому поводу высказали? чтобы они рассказали, как Васильев там помогал, а Петербургскому, Белорусскому дому эту, почему вы не дали комментарий, чтобы они рассказали, как там что происходило, что Васильев честный человек, что он боролся с этим режимом, да? Это бы наоборот только в плюс сыграло. Почему этих комментариев нет? Потому что, может, их давать никто не захотел. Это что, оно быстро прояснится, а сам Васильев будет освобожден из-под стражи, чтобы отвечать перед польским правосудием на свободе. И мы видим под этим роликом 431 лайк, 76 дизлайков. Как бы тоже все понятно. Ну вот как минимум мне все понятно, что вот очень много людей не верит. а из тех, кто нажал лайки, половина из них, наверное, хорошая, просто нажали их, потому что у них деньги на бирже находятся, и они хотят их вытащить оттуда. Потому что это не дело, что они куда-то завели деньги, а их потом забрать нельзя. Надо что-то делать с этой ситуацией. Если лайк этому поможет, и комментарии, которых тут немного, 36 всего лишь, то надо хотя бы лайк поставить. Так что, ребята, если этот ролик действительно правда то это очень здорово, это очень хорошо. Но пока что, насколько я знаком с ситуацией, насколько я знаком даже по интернету с Васильевым, насколько я вообще слышал отзывы о Васильеве от других людей, то у меня есть сомнения и насчет этого видеоролика, и насчет вообще его деятельности, исходя из поступков даже самого Васильева, как он себя ведет и кем он в моих глазах является. Поэтому тут не все однозначно, я не могу его и в чем-то обвинять, но и не могу встать на его сторону, потому что позиция, еще раз скажу, неоднозначна, и чтобы исправить как минимум мое мнение, нужно больше пруфов, нужно все пруфы, нужно подтверждение каждому слову из этого видеоролика, если они будут, что действительно Васильев незаконно а, содержится там, в тюрьме в Варшаве. Это действительно может быть заказ а, казахских, белорусских спецслужб. Но пока что это только вилами по воде. И прямых доказательств этому, ну уж извините, я никак не вижу. На сегодня у меня все. Пишите вы вообще в комментариях по этому поводу, что вы думаете. Вот считаете ли вы также, что Васильев прикрывается политикой, чтобы избежать экономического уголовного дела? Или действительно его за то, что он такой позиционер, пытаются притянуть вообще за вымышленные какие-то преступления, которых он не совершал? Может, это у меня шиза в голове какая-нибудь, я во всем вижу подвох. Пишите, мне будет интересно почитать. Это видео я записал, потому что оно по чатам призм, криптовалюты призм, начало гулять, и кто-то действительно считает, что Васильев честный, порядочный человек. И это в корне не совпадает с моим мнением.